В них всегда нахожу я историю сердцу знакомую, Как прыщавой курсистки длинноволосый урод Говорит о мирах, половой стекая из стомаю.